Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Магивара. И сегодня у нас будет силовая лига. Мы будем в нее играть, и как бы получать э, награды. Я постараюсь забрать калет. Вот. И в честь 4 миллиардов как только соберется, я открою все награды. Ну, не суть. Это только будет потом. Короче, играем уже первую каточку. Вот собрал вот такой вот пик. Я взял Джина, мои тиммейты, Еву и Бо. Против нас Гейл, Леон и как бы Ворон. Наша команда, Бо уже убивает Ворона. Неплохо. В принципе, я думаю, нормально будет. Мяч забирают очень быстро. Так отлично притягиваем гейла Геела. чуть маловато хапа, надо похилиться. Блин, бой, ну Леончик в инвизе был, что ты идешь туда, ну, не вот, объясни мне. Еще и на на Еву что-то Ну, Леончик просто облажался неплохо для нас. Ой, город на меня залетает. Неплохо. И опять же, Гейл туда попадается на ловушки. Неплохо. Ну, Леончик здесь в капкане. Против вторых не вывести. Ну и в целом мы побеждаем 21-9 счет, даже если умрут, умрут мои двое тиммейтов, мы все-таки выиграем, потому что Самая главная звездочка, так сказать, вишенка на торте у меня Было бы славно забрать тортик, но я не смог, но ничего страшного Выиграли первую победу, найс nice. опять подставляется очень много ну, капец, урона сколько залетело в, в меня ужас так хорошо забираем гейла но 20 немножко. Что-то я притянул, но толку. А, нормально, забрали все-таки. Но все равно моих двоих тиммейтов убивают. За Еву, походу, бот играет, кстати. -мо, ну это неприятно. Я еще ли то Ну это вообще неприятно. За Еву бот играет, а я, как бы, не знаю, вывезу уже счет 8-14. Ну, это полный бред. че так не везет? Сразу попадается я в качел, который лагает. Я даже не знаю, кого убивать. У меня, ну, не хватает рук. Ева еще раз умирает, и бом, нормально. Вторую каточку как, ну как обычно сливаем. Ева отлагала под конец, ужас. Я Что? еще на алмазе, прикиньте, на алмазе меня э, опустило на алмаз второй. Это же вообще баты здесь одни играют. <толкно> так, нормально забираю бо. Ой, какого бо и Ой, ты промазал. Хорошо, забираю. Но опять счет 9-7. В их пользу. Не в нашу. Ева опять не играет. За нее бот. Просто по КД уходит, умирает. Вот только если вариант убить а, Ворона, ну, он сразу уходит постоянно. А, нет, ну, смотрите. Он просто улетает. Я его хоть и вытянул, ну, ювелирно, но это толку от этого. У меня еще этот урон от улиты Гейл. Прям ровненько хватил, чтобы я умер. Он просто стоит, Ева лагает. Ну, как можно играть в эту лигу конченую, где, ну, невозможно вдвоем против троих играть. Буквально. Еще и Боб постоянно вздыхает. Остаюсь один. Почему ульта моя не наносит урон? Ее вроде бафнули. Но это с другой пассив. Это конченная игра. Ну не в целом, а в, в этом. Именно в силовой лиге вот сейчас. Ой... Получаем иконку. Или что это? Ну вот, мои тиммейты. 15 тысяч. Против нас 30. 30. баланс Nice. Обожаю игру эту. Особенно в силовой лиге. Вообще кайфую чисто. Ладно, пошли в следующую катку. Та же самая наград за поимку. Окей, я взял Ворона, со мной еще и Белль и Джанет. А против нас, против нас Брок, Беа и Джин. Нормально, в принципе, пик. Я против Брока стою, еще и подморозил. Нормально, пока что держим как бы контроль. Мы еще убиваем Брока, звездочка у нас есть. Неплохо, пока что в начале матча все идет идеальненько. Команда, видно, играет хотя бы, в отличие от некоторых. Да. Не люблю, когда игроки вот просто заходят в матч и начинают лагать. Просто лагать и начинают сливать другим игры. А, ну вот сейчас, правда, мои слились вообще как лохи. Я думаю, сейчас мы дадим им пощам. щам. Джин промахивается ультой, что-то как-то слабенько. Хорошо, убиваю Брока. Джина. Фух. Главное, главное нам бы было не умирать, и мы это сделали. Иначе они бы выиграли, потому что у них была звездочка. Крас... Ой, синяя. Красная. С чего я взял, что я красная? Капец. Повезло, кстати. Фух. Про как-то странно отыграл. Он мог бы просто на автоатаке меня добить. Но ну, он вообще этого не сделал. Кусты мои сломались. У меня был гирс на урон. Теперь. Ой, гирс на скорость. Все, у меня крыша едет. Что-то много я получаю урона. Так, подмораживаю брока, чтобы моя Джанет добила. Плохо справляется, видимо. Бачу ульт на ульту Джина. так хорошо мне помогают я еще и смонсовал прям по тыку думал он в другую сторону будет атаковать. ладно, он меня притягивает я вообще успеваю убить Джина еще и умер, не умер ведет вообще конкретно так не, ну слушайте, мы ведем вообще в, в два раза больше очков О, звездочек имеем, поэтому мне кажется, это будет победная 2-0. Ну, знаете, здесь просто главное найти хорошую команду. Это будет очень редко, правда, найти, но все-таки хотя бы чтобы играли. Ну, именно не в Ка стояли, за них баты играли. А? Ну, играли. Ну, это редко, конечно, случается с силовой лиги, поэтому не знаю. Я сейчас постараюсь запушить на колет эту и купить ее. Потому что скинчик годный, реально. Вот и все, ребятки. Если понравился видеоролик, поставь лайкос. Напиши что-нибудь в комментариях. Ну и спасибо за просмотр. Удачи тебе и пока-пока.